кофе в супермаркете Карфу или Каррифур, как здесь в Испании его называют Валенсии. Цены, чтобы вы могли представить, ловаться прямо в Гу-102.55 э, без кофеина 4.99 кофе очень недорогой кстати, вот этот, очень хорошего качества. Я даже больше скажу, что собственные марки кофе Карифуровская. Вот это натуральное по 99 центов, просто обалденное, вообще шикарный кофе Чего не сказать, да вот 500 граммов стоит евро 94, э, который смесь за 2,24, этот хуже А этот очень достойный, так что вот такой, обратите на него внимание, пребываю в Испанию марсия тоже очень и очень неплохой кофе это 500 это 250 бонка 380 одна пачка полкилограммовая евро 14 выходит вторая ну бонка от отнесли это как известно конский навоз с опилками качество просто отвратительное Вот килограмм сразу выходит 743 как я уже сказал вот это правда смесь есть натуральный вот этот получше полкило за 450 и здесь уже пошло в зернах это карифуровский полкило 320 75 И растворимый, в котором я, честно говоря, не разбираюсь. Но, по крайней мере, это без кофеина. По крайней мере, чтобы цены могли видеть. Вот за 200 граммов 6,95 Марсия. Кстати, с, с кофеином обычный, действительно, очень хороший кофе. 6,55, но как он выглядит в таком виде, не знаю. Это 100-граммовая И, кстати, даже есть цикорий. 200 граммов, 81 цент. И вот эта серия Selection собственной крифоровской марки. Тоже очень достойная. Эфиопия, Кения, Колумбия, Арабика. И цены на кофе в Меркадоне. супермаркете самом популярном в Испании. 2,50 за кофе без кофеина за полкило. Евро 29 за 250 грамм. Та же Бонг за 250 граммов 2 евро. Собственной марки Меркадонской Евро-19 за 250 грамм 2 евро за полкило. Кофе валенты очень и очень классный кофе за 250 граммов 3 евро. Это обычный кофе с кофеином полкило 4 евро это натуральный за смесь 445 за полкило 250 граммов евро 15 смесь натуральные евро 05 Эспрессо евро 50, евро 85, извиняюсь. Вот этот, который я вам говорил, очень хороший, за 329, 250 граммов. Тоже собственной марки Колумбия 245 за 250 граммов. Это фильтры и не молотый. зерных 580 килограмм целых ну и тут уже в капсулах растворимый что не является в этом случае хорошо евро 59 и так далее 250 граммов 2 евро капучи собственной марки евро 85 за 200 граммов и так далее. Это уже какао.